Приветствую друзья, продолжаем нашу передачу о капитальном ремонте программы ДЕТОКС, антитоксическая терапия. Значит, чтобы было яснее, болезни начинаются с детства, с роддома. И уже в роддоме, в роддоме э, начинаются болезни. Я уже говорил, почему. Вот. все делается неправильно, извращенно. И вот это извращение я называю гомосексуальной медициной. То есть извращенная медицина. Потому что секс между мужчиной и женщиной ⁇ это нормально. Это любовь, которая дана нам свыше. А когда мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, мы говорим, это извращение. Это ненормальное состояние. Но для них это нормально. Может быть, они и думают, что это как бы ненормально, но это... Эпидемия, пандемия, этот гомосексуализм распространяется по всему миру. Так я просто хочу сказать пример, что современные методы лечения, когда вот вы бегаете в больницу, в поликлинику и так за исключением там смертельных болезней, это все есть гомосексуализм, извращенные методы. Не здоровье, а разрушение здоровья. То есть все наоборот. И поэтому нужно дать должно дьяволу, который является князь этого мира, он не один, друзья, у него целое подразделение. Он сделает все возможное, чтобы вы были в бедноте, чтобы вы были в болезнях, чтобы вы были под страхом. Чтобы вы на белые говорили черные, что на черные говорили белые. Поэтому я и хотел сказать, что прежде всего вам надо разгипнотизироваться. С детства вас дьявол гипнотизирует по всем сферам вот, политики, в религии, извращения. В, дальше в медицине, в разных так называемых искусствах, и так далее, и так далее. Теперь, то, что я вам говорил в первой части о капитальном ремонте, это только физиологическое лечение, а у нас есть еще психологическое лечение, энергетическое лечение. Ментальное, значит, уровни разные, значит, ментальное лечение, энергетическое лечение, метафизическое лечение, духовное пробуждение – это разные философии. И вот представьте себе, что на эмоциональном уровне это настолько важно, что я бы сказал – процентов всех заболеваний которые уже на физическом плане они вышли из невидимого плана о том что я сейчас сказал то есть у нас есть невидимые тела вот эфирные тела дальше идет значит астральное тело ментальное тело казуальное тело и вот эти все тела с этими энергетическими центрами которые индусы называют чакрой вот в совокупности это аура и от вибрации от скорости вибрации этой ауры зависит ваше физическое тело но кто это будет вам говорить и это надо первое сначала понять, мы состоим, люди состоят. У нас есть и душа, у нас есть дух, у нас вот эти есть тонкие тела и так далее. И тело подстраивается под дух. Поэтому мы лечим всего человека. Не отдельные органы, как вас лечат. Вот, левое ноздрю один врач лечит, правое ноздрю другой лечит. Или же, допустим, уролог лечит, урологические болезни, там, значит, гастроэнтеролог лечит только, ну, друзья, это же шизофрения самая настоящая, лечить отдельные органы. Дальше я хотел сказать, у нас есть антистрессовая терапия. Значит, это концерт, который я лично разработал. Без этого концерта ни одну болезнь нельзя вылечить. Почему? Она в корне устраняет ваши, ваши волнения, тревоги, отрицательные эмоции. Что, когда стресс, выделяется очень много адреналина, сразу суживаются кровеносные сосуды, кислородные голодания. И вот все, начинаются всякие проблемы, особенно вот эти головные боли, гипертоническая болезнь и так далее. Это эмоциональные нарушения. Так вы должны не только слушать, это лечение вибрации с звуком. Значит, специальными танцами, вот специальные вальсы, которые я там показываю, специальная специальная гимнастика, специальная йоговская система, это все под музыкальный состав, под специальную музыку, а музыка всем нравится, вот. И теперь, когда вы радуетесь, потому что ваш фокус на болезнях, на разрушениях. И вы, когда фокусируете себя на вашу болезнь, на ваши проблемы, вы притягиваете еще больше таких же заболеваний. И представьте себе, ну ни одну болезнь нельзя вылечить, если не, не уберете вот эти стрессовые явления отрицательные эмоции без этого ни одну болезнь нельзя вылечить поэтому наша методика уникальная у нас нет конкурентов у нас единственная э, программа которая излечивает и гармонирует душу дух и тело и это вот этот концерт, который вы можете смотреть, когда купите всю программу. Моя программа будет стоить где-то 700 долларов за три месяца. Это копейки по сравнению, если вы поедете в Европу, в Германию, если, поедете, если там вы найдете натуропата. В основном натуропаты, врачи, они находятся в Америке. Вот это ученые натуропатии. Там вот эти университеты и колледжи. Вот. И представьте себе, чтобы закончить университет в Америке по натуропатии, вы должны потратить где-то около 100 тысяч долларов за 6 лет. 4 года учебы и еще 2 года практики. Вот за 6 лет около 100-120 тысяч долларов. А мы уже здесь. Мы уже эти все секреты забрали. Эти все секреты, они закодированы. И мы открываем за копейки все эти секреты, все эти процессы выздоровления и так далее. Мы вам открываем в течение трех месяцев. И поэтому мы не нуждаемся в больных. У нас очень полно больных. Вот. и у нас в очереди, особенно это иностранцы, поскольку я владею иностранными языками, и мы, многие ученики тоже владеют иностранными языками. Вот, они с удовольствием за три месяца отдают 2 две, две с половиной тысячи долларов. То есть две с тысячи долларов. Мы лечим, значит, в Баку, и мы лечим, значит, Ташкенти, э, опухоли, спит, ВИЧ-инфекция. Вот где-то 2-2-2,5, можно даже договориться за, э, за 20 долларов. Но это где-то будет 10 дней. За 10 дней. Итак, друзья, я вам рассказал. Все, что у меня на сердце. Надеюсь, вы понимаете то, что я сказал. Будем, значит, в контакте. У нас единая система. Вот. Если кому-то что-то непонятно, можете позвонить Ане. Она сейчас во Франции находится. И в Минске Алексей. Это мой агент. Новый агент, который... Вас соединит с мастером натуропатии и проведет вас через этот курс, трехмесячный курс. Удачи, счастья и здоровья.